Бывает такой вопрос, когда ты просыпаешься утром, у тебя вообще нет силы, ты не знаешь, что делать, куда бежать, как заставить себя. И первое, что важно себя спросить, что я чувствую прямо сейчас. Часто приходит ответ лень. Ну, мне лень шевелиться, мне лень двигаться, мне лень что-то делать, принимать решения. Так вот, к лени очень важно правильно относиться. Лень – это защита организма от бессмысленных действий. Поэтому после того, как произошло первичное признание, что это лень, очень важно себя спросить, то есть... Я считаю вставать и идти на работу, или там по делам, или на кухню приготовить завтрак бессмысленным действием. Почему я так считаю? То есть вот момент максимального разрушения оказывается тогда, когда ты не уважаешь себя, не считаешься с собой, не уделяешь себе внимания, времени и не спрашиваешь, что сейчас по-настоящему происходит со мной, почему я не могу сдвинуться. И вот в тот момент, когда удается себе этот вопрос задать, мне, я считаю это бессмысленным действием, потому что у меня ничего не получится. Появляется ответ. И как только появляется ответ, появляются силы и желание двигаться, чтобы хотя бы найти на этот ответ решение, на этот ответ какие-то инструменты. Поэтому, когда утром просыпаешься и нет сил двигаться, важно себя спросить, что со мной сейчас происходит, и посмотреть внутрь себя. Насколько действенная концепция взять и изменить, перезагрузиться, сменить форму деятельности, форму своей семьи, там не знаю форму своего работодателя, какой-то бизнес, найти новые направления Это один из самых недействующих методов, потому что, вообще, такой самый классный пример, метафору, которую я слышала, связана, например, с отношениями, с личными отношениями двух молодых человек, которые как будто бы на каждом этапе берут в рот оскорбинку, Помните, такая желтая маленькая витаминочка, она снаружи сладкая, а потом такой кисляк приходит. Что происходит? Например, молодой человек с девушкой начинают встречаться, у них прошел первый вот фонтан высоких эмоций, и появляются конфликты, появляется вот этот вот кисляк. Сладкую часть рассосали, появляется кисляк. И то, что они принимают решение, говорят, а давай начнем вместе жить изменили атмосферу, обстановку, у нас сразу все станет получше. То есть фактически они кисляк не рассосали и закинули в рот новую витаминку совместной жизни. И они начинают слизывать эту сладкую часть совместной жизни. Мы теперь вместе живем, у нас там больше времени, все веселее. И через какой-то момент времени снова приходит кисляк бытовых трудностей, бытовых каких-то а, пересечений. И тогда очень часто молодые люди закидывают в рот новую сладкую витаминку, а давай поженимся, войдем в новый статус, муж, жена, все будет по-другому, все будет иначе. И новая витаминка, новая сладость. И она тоже приходит к кисляку. Давай скорее родим ребенка. И снова кисляк. И вот в определенный момент, когда ты бегаешь, меняешь место жительства, что ты делаешь, род своей деятельности, вдруг оказывается, что у тебя во рту столько вот этих кислых элементов, и выплюнуть, витаминки мы, конечно, можем, мы в жизни не можем выплюнуть это, поэтому просто перемещение из одного вида деятельности в другое в надежде, что там будет сладкое, будет не очень долго, но потом появятся два кислика, и поэтому это, конечно, не метод, это, конечно, не панацея, и сколько ты можешь накопить этих кисляков, сколько ты сможешь их потом освоить. Ну вот вспомните детство, вот эти вот маленькие желтые штучки.